добрый день друзья сегодня у меня шестой день сухого голода вернее выход из сухого голода пять дней я прошел собирался выйти чуть раньше но чуть-чуть вот опоздал пока камеру настроил пока приготовился вот хочу чуть-чуть рассказать о выходе и о том что говорят об этом? Очень много есть предложений разного выхода. У меня очень простой выход. Первый день – это вода. Сейчас покажу. <laughs> Чтобы долго не рассказывать. И потом очень хочется смочить уже рот после пяти дней вообще сухого. Это один глоток воды. Через полчаса еще один глоток. Через час-два глотка. Через... Полтора часа три глотка, через два часа четыре глотка, и так дальше по нарастающей. Потом после обеда уже можно пить нормально по стакану воды. Начинаем мы с этого. Это первый мой стакан после пяти дней и одной ночи. Да, я пью коралловую воду, кто не знает, я предпочитаю ее, я уже много об этом рассказывал, фильм вот здесь, посмотрите, найдете почему, если кто захочет разобраться. Я считаю, что это самая лучшая вода на сегодняшний день, если приравнивать ее вот к той колодезной воде, которую мы когда-то пили. Ну и ничего не бывает слаще воды, те, кто говорят о вине, рассказывают, какое оно вкусное, какие вкусные напитки. Ребятки, 5 дней сухого голодания, вы узнаете точно, что вкуснее воды не бывает ничего. даже пошла не в ту <свят> горло не привыкло еще к воде <свят> прошло полчаса второй глоточек вот такую воду, там корал плавает. Уже идет лучше. Ну что, пришло время обедать? Итак, выход из голодания. Сейчас я вам покажу, простой и понятный. Есть очень сложные выходы, я... Пересмотрел, там были такие, что я когда посмотрел, я понял, что я этого никогда не осели. Сейчас. Ваше здоровье. А так постепенно выходим к вечеру на свою норму воды. Итак, первый день. Вода. Второй день соки, третий день можно смузи делать, четвертый день <coughs> салаты, пятый день салаты с маслом, четвертый без масла. И это выход из трехдневного голодания, очень простой, легко запомнить. Пятидневная увеличиваем срок выхода, семидневное еще увеличиваем срок выхода, как я понял, так вот мы <coughs> и решили. Есть, конечно, сложные выходы, там надо положить ячменное зернышко под язык, молиться, пока оно не растает. И ну, Я не собираюсь из этого делать религию, поэтому у меня там сложных нету, каждый выбирает для себя. Свой выход у меня, он очень простой, вот такой вот, <как> одобренный моими кураторами. Вот, ну и коротко, конечно, то, что мы делаем. Мы выезжаем на стресс-стрим, я на следующий раз, если буду делать 5 дней, конечно, я буду куда-то выезжать. У нас место есть, сейчас покажу. Вот туда мы выезжали для занятия э, нашими практиками стресстриема, да то, что мы, как мы любим издеваться над своим организмом, вам это делать не надо. Как собственное сухое голодание я не пропагандирую. Я просто делюсь своим опытом, и я не собираюсь набирать команду. Но э, есть люди, которые уже звонили и которые спрашивали, как это бы сделать вот вместе. И я подумал, что будет имеет смысл куда-то выехать, потому что, как говорят опять же мои некоторые кураторы, надо уходить из социума на время голодания. И это действительно сложно. Но ну, для меня нет, но вообще есть люди, которые считают, что это сложно. Ну, это первое, и второе, когда вы вместе проходите, когда есть еще кто-то, кто вместе с вами проходит. Повторяю, я вам наставником не буду, вы проходите по своей методике. Мы просто можем вместе это сделать. Я не собираюсь становиться наставником в этом деле. Но наш опыт может друг другу, конечно, пригодиться. И вместе это веселее, потому что высвобождается много времени. Кушать готовить не надо, в магазин ходить не надо. И это время куда-то девать. На природе можно сделать некоторые тренинги, повторяю, те, которые мы на стресс стриме уже освоили. А это правило. Кто не знает, что такое правило, погуглите, посмотрите. правила. Старый славянский метод укрепления фасции альфа-гравити, там есть где установить частично, но тоже можно попробовать, петля глисона, стояние на гвоздях, ну и море там рядом, конечно, как не использовать водные процедуры и все прочее. Поэтому там место пустынное, практически никого нет, то, что вы видели, и там, я думаю, будет удобно проходить все практики. Если у вас есть свои практики, будем рады вашим практикам, конечно. Так что добавляйтесь здесь в группу, под видео есть контакт, где вы можете там записаться на стресс-стрим. В стресс-стриме уже участвуют некоторые люди. И мы выбираем, когда выезжать. Ну, в зависимости от того, как собирается какая-то компашка такая интересная, единомышленников, которые любят поиздеваться над своим телом. И мы выезжаем все вместе. Вот. На этом хочу с вами попрощаться. Всего доброго. Будьте здоровы. И... Не нужно бояться искать каких-то новых путей. Они бывают очень интересными, а самое главное, приводят к результатам. Я под видео в описании на YouTube оставлю ссылку, вы сможете почитать более подробно о сухом голодании и посмотреть там о результатах. Я нашел очень много интересных результатов. Всего вам доброго. С вами был Александр Волин. Будьте здоровы.